Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Что же такое наш фонд? Ребята, это не инвестиции, это не криптовалюта и это, конечно, не хайп. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. Руководитель и основатель нашего фонда – это Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Стартовали мы 7 декабря 2019 года всего лишь с одной площадкой World Money, она так и называется, и на сегодняшний день у нас уже восемь площадок. И к нам добавилась недавно площадка, как вы все знаете, это инвестиционная игра э, сейфы от World Money. Что же является продуктом нашего фонда? Нашим, у нас фонде являются продуктом. Это деньги. Деньги правят миром. Деньги делают деньги. Ну и, наверное, вы все знаете, что мы являемся краусфандингом. Это народное финансирование. У нас деньги идут от партнера к партнеру. Все 100% идут по маркетингу P2P. Это от партнера к партнеру 100% процентов сеть. На развитие фонда администрация с партнеров деньги у нас не взимает. Работает на общих основаниях вместе с нами, строит точно так же себе команды, как вы знаете. У нас некоторые партнеры уже находятся в команде Дениса. Вместе с ними работает и развивает точно так, как и мы, свой бизнес. Но на свои заработанные деньги он еще содержит сайт, Сайт у нас круглые сутки в рабочем состоянии, как вы, наверное, уже знаете. И... А бригада программистов нам обеспечивает работу нашего сайта круглосуточно. Каждый программист у нас отвечает за определенный участок сайта. Поэтому у нас никогда в фонде не существует никаких профилактических дней, как в других проектах. Если и бывают обновления, вы сами прекрасно знаете о том, что мы даже не замечаем этих обновлений. Ну и... Наш фонд обеспечивает партнерам честность, прозрачность и платежеспособность. Самые, скажу вам, наверное, самые большие такие преимущества, у нас их очень много, но самые такие, которые, что фонд наш пришел на долгие годы, имеет 8 уникальных маркетинг-планов. Бизнес полностью управляемый. Вы сами видите, что с кабинета вы можете просмотреть полностью всю свою структуру. Шесть площадок имеют закольцовку, что позволяет нашим партнерам иметь доход одновременно с шести площадок. Доход на всех площадках не ограничен. Ограничен только, может быть, ребята, вашей ленью. Если вы не будете лениться и развивать свой бизнес, то, естественно, будете всегда в плюсах. Доход доступ, вход доступен для каждого партнера. У нас есть вход от пенсионера до миллионера. Покупка клонов у нас в фонде только по желанию партнеру. Нет у нас никаких ежемесячных, как или еженедельных даже обязательных покупок клонов. У нас только все по желанию партнера. Вывод денежных средств у нас ежедневно и даже несколько раз на день. Вы сами заметили и выходные и праздничные дни. Это дает большой плюс, потому что я знаю, что смотрю маркетинги других других проектов и всегда обращаю внимание в то, что вывод бывает два раза в, в неделю, три раза выходные дни и праздничные дни не выводят. А у нас это не существует. У нас каждый день вывод и плюс еще и выходные и праздничные. И очень хорошо нас выручает внутренний перевод между партнерами. Сами знаете, что чтобы не кормить платежные системы, мы... Средства через новых партнеров. Приходит партнер новый, перечисляет вам на карточку или на какую платежную систему ему удобно, а вы переводите кабинет на кабинет. Ежедневно проводятся вебинары, вы прекрасно это знаете. У нас в команде есть и обучение, и тренинги, даются инструменты для бизнеса. А нашего админа мы знаем в лицо. И... Он публичный человек и находится вместе с нами в чатах. Не во всех проектах, ребята, честно вам говорю, не во всех проектах люди знают своего админа в лицо, а наш человек публичный. Мы его все знаем, мы с ним общаемся каждый день. Ну и у нас работаем, вывод у нас на платежную систему Perfect Money. И а, пайер кошелек. А, а пополнение у нас, у нас подключена вот а, касса фрей, и через кассу фрей можно пополнить а, также со Сбербанка. А с кэш можно пополнить, а можно пополнить с мани, можно пополнить с криптовалютой. Ну, сами видите, что даже через сотовую связь можно пополнять. Ну, и еще есть у нас вот такая вот платежная система она у нас называется африканга это можно пополнить из Киви кошелька это можно пополнить спайра ребята только вот эта вот касса берет очень большой процент поэтому ну, стараемся обойти эту кассу стороной вот ну и теперь давайте по поводу от того, что у нас некоторые партнеры работают на всех площадках. Я тоже работаю, у меня полностью все активированные площадки, я работаю на всех семи uh, площадках. Поэтому на каждой площадке у нас есть столы, и некоторые партнеры у нас не знают, что такое вот светится зеленым. Зеленым, ребята, это отображается то, что у вас еще нет ни одного партнера на этом столе. Голубым светится, это уже у вас стоят партнеры, там уже есть люди. Фиолетовым светится, это под кем вы стоите. И красным светятся, это закрытые столы. Ну и начнем мы, наверное, презентацию с какого, с этого, с, наверное, я вам просто скажу, какие площадки у нас. Некоторые партнеры не знают еще, что у нас есть. У нас есть, ребята... Очень много, я считаю, что это очень много и доступно каждому партнеру, даже новому, активировать какие-то площадки. У нас есть самое вот первое, которое у нас стартовали, мы всего лишь с этой площадкой World money на этой площадке за один круг можно сделать 86 тысяч на, на вывод и у вас за 20 тысяч активируется крутая площадка Golden Ring. Есть площадка ПД, это социальная площадка. Только на этой площадке у нас есть абонентская плата. Каждые две недели списывается у вас с баланса 100 рублей. Первая неделя после активации идет... Это начисление по 10 рублей вверх на 10 уровней реферальное вознаграждение. А следующие две недели – это идет автопокупка вашего клона за 100 рублей, и он станет только к вам на первый стол. А эта площадка, я могу сравнить, знаете, как, как копилка. А здесь вы можете, если есть желание, активировать и эту площадку и просто... Можно приглашать, а можно быть на этой площадке и на пассиве. Ну и у нас есть шикарная площадка, которой мы все работаем, на этой площадке «Голден Ring Мини» с переходом на Golden Ring. Есть площадка «Бэхомэ», это «Будь дома». Есть площадка «Клевер Мини». Клевер, Вот на площадке «Клевер» за один круг вы зарабатываете 187 500 рублей, а на площадке «Клевер Мини» вы зарабатываете за один круг 18 750 пятьдесят рублей. На этой площадке Home, вы за один круг зарабатываете uh, 3000, Ну, а на этой площадке вы зарабатываете Golden Ring Mini, uh, Ребята, сейчас не считала, это 280, uh, 320 uh, столько за один круг. Но вы же будете не один круг делать. Это uh, 320 тысяч. А uh, с этой площадки, вот, например, Golden Ring Mini, да, у нас есть закольцовка. Вы будете получать пассивный доход на площадку Клевер мини и на площадку большой клевер. Вы будете получать ваши клоны, будут лететь туда. И э, у нас э, каждый клон расценивается как новый партнер. И вы будете получать на три уровня в глубину. Это э, э, э, по уровню и плюс реферальное вознаграждение. А, и есть закольцовка с Golden Ring У нас здесь на площадке World Money у нас летят 10 клонов на первый стол за, по 1000 рублей. За 5000 на четвертый э, стол летит один клон. И на площадку ПД у нас летят на первый стол 50 клонов за 100 рублей. Вот такая вот уникальная у нас закольцовка. Я не, нет нигде в интернете, не было, нет и не будет, наверное, вот такого вот маркетинга, как у нас. Ну, и все, наверное, прекрасно знаете, недавно у нас стартовала инвестиционная игра, сейфы от World Money. Ну, что я хочу сказать по сейфам, ребята? Ну, прежде чем начать инвестиции, мы это, ну, в моем понимании так, я не знаю, в вашем, я-то активировала, у меня активированы инвестиционные эти сейфы, но я считаю, что прежде чем делать инвестицию, нужно всегда заработать, и на заработанные деньги уже только тогда делать инвестиции. Ну и начнем мы с площадки, наверное, с какой? С площадки? Да, World money давайте вортманим. Разберем. Эта площадка, как я говорила, она очень хорошо и сейчас выручает очень даже с большим удовольствием. Я приглашаю сюда на эту площадку и люди работают и зарабатывают. И плюс еще с этой площадки выходят на большой, на макси. Golden Ring за 20 тысяч. Здесь у нас на золотое кольцо есть три входа. Можно купить золотое кольцо за 20 тысяч, можно выйти с площадки World Money, и можно... выход есть у нас с площадки Golden Ring Mini. Поэтому три входа. Пожалуйста, можно выбирать любой. Ну и начну с того, что, ребята, я буду показывать вам короткий путь к большим деньгам. Начнем с того, что у нас вы купили первый стол и купили второй стол. Это всего лишь три Не такая огромная сумма, чтобы начать свой бизнес. А приходит к вам первый партнер, покупает у вас первый и второй стол. Как только нажимает покупку первого стола второй партнер, у вас закрывается этот первый стол, закрытие у нас первого и четвертого, у нас двух партнеров. И вы сами, ваш, сами становитесь сюда на это место. И второй партнер у вас покупает, у вас закрывается второй стол и открывается стол выплат. Третий стол у нас полностью, вся эта выплата. Сюда приходит вам третий партнер, у вам 1000 рублей на баланс для вывода. У вас всего на три партнера уже, пожалуйста, вы, считая тысячу рублей, у вас уже есть на балансе. Ваш первый партнер закрыл свой накопительный стол и пришел, встал на это место и принес вам 3000 на баланс для вывода. Пожалуйста, 4000 уже на балансе. Вы закрыли своего клона и пришли, встали на это место. И вы сами себе принесли 6000 на баланс для вывода. 6000, ребят. У вас всего ничего партнеров, очень малое количество партнеров, а вы уже заработали сколько? 3 и 6, 6, это 9 и здесь 10 тысяч. Пожалуйста, 10 тысяч. Вот так. Здесь вы, ваш второй партнер, здесь может быть обгон второй, третий или четвертый. На этой площадке может быть обгон. Это не имеет какое значение, кто из партнеров самый активный тот и приходит и становится к вам на это место. Но когда у вас на балансе 10 тысяч уже, я всегда говорю, срочно купите вот этот стол. Вы этим самым сократите в два раза количество приглашенных партнеров. Здесь приходит, становится к вам второй партнер, и вы сами под себя идете и становитесь сюда, на это место. Вы, первый партнер у вас закрыл свой стол выплат и пришел, стал на это место. И вы что сделали у вас? У вас закрылся уже и открылся накопительный пятый стол. Вы быстро двигаетесь с малым количеством партнеров, вы сокращаете этим самым приглашенных партнеров. Вы закрыли вы своего клона и пришли, стали вот на это сюда на это место, да? Прошу прощения, ребята, сюда стал клон. Второй партнер закрыл свой накопительный и пришел, стал на это место. И принес вам что? Пять на баланс для вывода. Вот, пожалуйста, ваши пять тысяч вернулись. Вернулись к вам. Вы закрыли своего клона и пришли, стали на это место. Ваш первый партнер закрыл свой четвертый стол и пришел, встал на это место. Второй партнер закрыл свой и пришел, встал на это место. И у вас уже открылся за 30 тысяч шестой стол. Это стол полностью выплаты. Вы закрыли своего клона и пришли, стали сюда на это место, на первое. И что? 10 тысяч на баланс для вывода. А за 20 тысяч активируется площадка Golden Ring первый партнер закрыл свой накопительный, приходит, становится на это место и переносит 30 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой накопительный, или третий, или четвертый, и пришел, стал на это место. И, пожалуйста, 30 тысяч на баланс для вывода. Ребята, где, в каком проекте вы видели, чтобы за каждого партнера вам падало по 30 тысяч? Ну, простите, я не видела, не знаю может быть может быть может быть где-то и есть но а, я не видела не знаю, я еще хочу вам показать и рассказать вот за эту площадочку. У некоторых, ну, когда начинаешь приглашать и говорить, ну, денег нет, у меня всего там есть 500 рублей или 1000 рублей, ну, а так хочется начать бизнес и начать причем шикарный бизнес у нас, начать бизнес, начать зарабатывать. Это вот для тех, которых вот, ну, ну, ну нету на сегодняшний день, чтобы там 3000, нет 2000, чтобы зайти через удвоитель и зарабатывать с нами на площадке Golden Ring. А есть всего 500 рублей. Допустим, да доходит, ребята, покажите, как это работает площадка, как здесь можно быстро заработать, даже сделать один круг, заработать 3000 или даже 2500 заработать и удвоитель можно активировать. На этой площадке всего лишь видите как один рабочий стол, а это полностью стол выплат. И даже здесь со второго партнера вы получаете деньги. Приходит первый партнер, у вас 500 рублей накопительный. Приходит второй партнер, у вас уже 500 рублей, вы вернули свой на баланс. Вот здесь купите себе клона. Вам нужно быстро сделать деньги и идти к большим деньгам. Активировать площадку Golden Ring. Купите клона. И у вас закроется этот стол, и вы, откроется стол выплат. Первый партнер пригласил два партнера и купил себе клона. И приходит, становится на это место. И 500 рублей вам идет на баланс для вывода, и плюс реинвест идет вашего первого стола. Вы остановитесь обратно к своему спонсору. Точно так и к вам будут становиться на первый стол возвращаться ваши партнеры. Закрыл свой второй партнер, пригласил два партнера и купил клона. И приходит, становится к вам на это место и приносит вам тысячу рублей на баланс для вывода. Вы закрыли своего клона и э, купили еще клона и пришли, стали на это место, и принесли сами себе тысячу рублей. Пожалуйста, у вас две с половиной тысячи на балансе для вывода. Пожалуйста, 500 рублей вы можете ставить на вывод, а за две можно активировать golden ring mini как вы видите это наша уникальная площадка которая дает нам переход в golden ring большой здесь мы постоянно крутимся с новыми партнерами которые именно заходят то ли через удвоитель то ли заходит сразу через, становится в первый блок. Что дает нам удвоитель? Удвоитель нам дает два партнера, которые нам дают переход в первый блок. Как вы видите, это семиместка. Ребята, ну, во всех семиместках, где бы вы не работали, всегда идет заполнение семиместки слева направо на свободные места. А у нас совершенно другой маркетинг. Здесь как вы видите, вы все время впереди, вверху, становится к вам вот в это плечо левое, становится первый партнер. Вы стал первый партнер, когда становится сюда второй партнер, вы позвоните своему спонсору и у вас пойдет реинвест вот сюда, от этого. вы сами сюда станете вот в это плечо. А когда у вас приходит сюда третий партнер, поставьте его, это может быть первого реферал, это может быть второго реферал, это может быть ваш реферал. Здесь независимо, чей партнер выставили вы бронь. И что получается? У вас от первого сюда поставили бронь, и стал. Первый реинвест стал сюда, на это место. И что произошло? 3,700 у вас упало на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас идет активация площадки Клевер Мини. А эта площадка вы будете постоянно получать за реферальное вознаграждение и за уровень. Это на следующий, когда вы будете проходить вот именно этот стол, вы уже получите 3. С не 3,700, а 3,800, потому что у вас добавятся 100 рублей по клеверу. Здесь что дальше происходит? А дальше происходит, сюда становится четвертый партнер. Он становится, он вам закрывает, делает двойную выгоду. Он закрывает вам плечо, плюс вы, когда вы ставите сюда пятого партнера, и что происходит, ребята? А здесь происходит, от вас реинвест идет, куда? Становится вот сюда. Приносит вам двойную выгоду. Плюс еще и дает переход, куда? Во второй блок. А здесь, ребята, точно так же, первого партнера поставили – Второго партнера поставили у вас, выставите бронс сюда, под, чтобы перв, реинвест первого пошел в его же плечо и станет сюда этот реинвест, сюда третьего партнера становится и у вас что получает? вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. А за 3000 у вас идет активация площадки «Клевер». А в следующий раз, когда вы будете на втором блоке проходить, у вас уже будет 2000 на баланс для вывода. Здесь вы будете получать каждый раз 500 рублей за реферальные и 500 рублей за уровень. Также ставим, что у нас... Ставим сюда, идет у нас четвертый, а сюда, ой, ребята, да, сюда идет, ставим четвертого партнера, а пятый партнер становится, идет сюда реинвест. Шестого поставили, получили опять тысячу, тысячу рублей на баланс, уже две тысячи на баланс для вывода, вот. И идет у нас 4000 с этого партнера, 8000 с пятого, и идет с этого партнера 8000, и так 20 тысяч на баланс для вывода. И активируется площадка Golden Ring за 20 тысяч. А здесь уже у нас совершенно другие заработки. Здесь у нас уже идет первый... Партнер становится, здесь, когда второй партнер становится, у вас реинвест идет куда? Ваша, от вашего, сюда в ваше плечо. Когда поставили сюда третьего партнера, выставили сюда бронь, и сюда становится, идет реинвест от первого партнера, вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Сюда поставили четвертого партнера. А у вас э, в накопительный идет 20 тысяч, и плюс он у вас делает, что у вас э, э, дает, закрывает вам плечо, и когда становится сюда пятый партнер, у вас идет... Реинвест. Куда? Этого партнера. Шестого партнера вы поставили под пятого. Вам опять 20 тысяч на баланс для вывода. И вы перешли во второй блок. Здесь, ребята, все точно так же. Первый партнер пришел... Второй партнер приходит, вы выставляете бронь и становитесь сюда. А, а, своим, своим Позвонили своему спонсору, и спонсор выставил вам бронь, и вы сами под себя стали вот в это плечо. Третий партнер приходит, выставляете бронь своему первому сюда и получаете 20 тысяч на баланс для вывода. 20 тысяч идет в накопительный. А сюда становится четвертый партнер. Пятый партнер у нас идет, от а четвертому выставили бронь и стал реинвест. Шестой стал вам опять 20 тысяч на баланс для вывода. А здесь уже первый партнер, второй поставили, реинвест выставили сюда свой. Третий партнер сюда становится, у вас поставили реинвест на это место первому, и он приходит, становится его реинвест, и вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч идет, распределяется, 10 клонов летит на площадку World Money, один клон за 5 тысяч летит на площадку World Money на четвертый стол, и 50 клонов летят на площадку ПД. Здесь у нас идет четвертый партнер у нас 100 тысяч на баланс для вывода. Дальше идет пятый. Выставили. Реинвест пошел. Вы опять получили 100 тысяч. Шестой стал. Опять 100 тысяч получили. А скажите, где есть такой маркетинг в интернете? Я считаю, что нигде не было, нет и не будет такого маркетинга, как у нас. Уж я-то знаю, что такое интернет и как и, и какие там матрицы которые стали есть 12 уровневые здесь 18 уровневые и пока заполнишь их ребята там нужно море людей пол китая пригласить чтобы заработать какие-то деньги ну и просили площадку Клевер. как вы видите здесь у нас на этой площадочке вход 300 рублей Работает у нас здесь. Можно входить, можно покупать и за 300 рублей, и сразу второй лепесточек можно покупать за, 13, за 1350 рублей. Здесь у нас все по желанию. Ну, у нас, как я уже говорила, что с этих двух лепесточков мы зарабатываем 18750 рублей. Как вы видите, что здесь у нас первый уровень – это три партнера, второй уровень у нас – 9 партнеров. И третий уровень у нас 27 партнеров. Вот Как распределяются деньги именно по, на первом лепестке. На первом лепестке у нас за партнера первого уровня идет 50 рублей. За партнера идет и реферальная 50 рублей. За партнера второго уровня 50 рублей. За уровень и реферальная 50. За партнера третьего уровня идет 25 и 25 – реферальные вознаграждения. И плюс с каждого вот этого третьего уровня партнера у нас идет отчисление по 50 рублей. Вот умножьте 27 на 50, и получается 1350 рублей. Это идет у вас в накопительный на покупку вот этого вот автоматом «Клевер-2» мини. А здесь уже совершенно другие вознаграждения. За партнера у нас первого уровня у нас идет 200 рублей и 250 реферальные вознаграждение. За партнера второго уровня 200 рублей и реферальные вознаграждение 250. За партнеров третьего уровня у нас идет 150 и реферальные 250. Здесь очень выгодно вот, переходить вот именно на этот стол. Быстро заполнили здесь и перешли на, сюда, на этот второй лепесточек. Здесь тоже также у нас идут отчисления с каждого партнера третьего уровня по 50 рублей. Это идет на второй лепесточек на реинвест. 1350. Реинвест этого лепестка у нас первого нет. Только реинвест вот этого второго лепестка. Ну и давайте теперь клевер. А здесь полностью все то, идентично, оно полностью все одинаковое. Только отличается вход. Вход сюда 3000. Ну, естественно, и заработок здесь на этих двух лепестках мы зарабатываем 187 тысяч 500 рублей. Точно так же три партнера. Первый уровень, второй 9 и третий 27. И за партнеров первого уровня мы получаем 500 рублей и реферальное 500. За партнеров второго уровня 500 и реферальное 500. За партнера третьего уровня 250 и 250 – реферальное вознаграждение. С каждого партнера третьего уровня у нас идет по 500 рублей, отчисляется – и у нас на покупку а, именно второго лепестка умножьте 27 на 500 и получается 13500 рублей. У нас идет автопокупка этого лепесточка. Здесь стать точно так же. Эти же партнеры, которые у вас на этом первом лепестке, они переходят все к вам на второй. И вы получаете 2000 за... Партнера первого уровня реферальное вознаграждение 2,5 за партнера первого. За партнера второго уровня 2000 и реферальные 2,5. За партнера третьего уровня 1,500 и реферальные 2,500. Ну и зарабатываете вы здесь, как я уже сказала, 1,187,500 рублей шикарный маркетинг очень хороший но я вам советую обратите внимание на площадку именно golden ring там мы ребята больше заработаем чем на клеве ну а это уже как кому как понравится Каждый выбирает любую площадку именно по себе, та, которая нравится. Ну и сетевой маркетинг – это идеальный бизнес для всех, кто желает достичь большее благосостояния, работая по своему графику и независимо от образования. И те, которые, ребята, еще не активировались, всем, ребята, советую вам решать, вливаться в наш коллектив и жить по его законам для создания капитала, ну, хотя бы в 100 тысяч долларов. Или быть, да, да, и, или быть далее одиночкой и без стабильного дохода. Ну, и как всегда говорю я своим партнерам и вам скажу, что всегда задайте себе Вопрос, что я хочу? Если вы хотя бы ответили на один из них, да, то вы обязательно регистрируйтесь, не откладывайте. А вопрос это первый. Отлично выглядеть. Я хочу, отлично вы, зарабатывать больше денег для себя и для своей семьи, проводить больше времени с семьей и с друзьями, путешествовать по всему миру с семьей, достичь финансовой независимости и наслаждаться свободно и развиваться как личность. Если вы хотя бы на один, на один этот вопрос ответили Да, то регистрируйтесь, ребята. У нас фонд очень денежный, здесь вы сможете добиться больших успехов. Ну, с вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи WorldMoney.